Добрый день дорогие гости и подписчики моего канала. Сегодня мы поговорим о 10 рублях 2009 года. Перед тем как перейти к данной монете я бы хотел поздравить вас с наступающим новым годом. Желаю вам исполнения всех желаний и хорошо провести новый год. Для чеканки аверса были использованы 5 различных штампелей, для реверса 4. Их различные сочетания привели к появлению 11 основных разновидностей. Два разновида являются редкими, 3 нечастыми, остальные частые. Масса монеты составляет 5,63 грамма, диаметр 22 мм, толщина 2,2 мм. Бор содержит 6 групп по 5 рифов, 6 по 7 рифов. Их разделяет 12 гладких участков. Чеканилась монета номиналом 10 рублей 2009 года исключительно московским монетным двором. Самые дорогие разновиды обозначаются 1G и 1D. Их оборотная сторона чеканилась штемпелем первого типа. Его характеризует толстая верхняя и нижняя линия внутри цифры О, точнее нолик. При этом у штемпеля Г-значок монетного двора приспущен. Занимает центральное положение между лапой орла и буквой И. А на штемпеле Д значок сильно приспущен, почти примыкает к букве И. Есть еще один, один вариант исполнения, связанный с расположением клейма. Он поднят вверх до соприкосновения с лапой птицы. Реверсы монет могут отличаться расстоянием с завитка до канта. Но такие отклонения на цену существенно не влияют. А теперь перейдем с вами к стоимости данных монет. Самые ее обычные монеты у нас 110 10 рублей, нижняя линия тонкая, 12 рублей, все линии толстые. От 10 до 15 рублей. Клеймо соприкасается с лапой от 300 до 500 рублей. Клеймо сильно приближено к надписи от 1000 до 3000. И клеймо соприкасается с буквой И от 1500 до 2500 рублей. Что же, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Еще раз желаю вам хороших выходных, хорошо провести Новый год, чтобы все желания у вас были. А с вами был Иван Нумизмат. Не поленитесь поставить лайк, если эта информация была для вас полезной. Желаю всем найти такую монету и обогатиться хотя бы даже на 3000. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых встреч.